Всем привет! На связи Максим Петров. Я рад приветствовать вас на канале Max Capital. На котором мы развиваем инвесторское мышление, говорим про долгосрочные инвестиции и получение пассивного дохода. Сегодня в видео я хотел бы поговорить, как уже давно обещал, про пять минусов акций российских компаний и ответить на главный вопрос, стоит ли их покупать и какова их доля должна быть в инвестиционном портфеле. Итак, когда мы говорим про акции российских компаний, что называется, высокий риск, высокая доходность. И когда мы говорим о доходности российских компаний, многие заявляют о том, что российский рынок самый дешевый. Я неоднократно об этом заявлял. Но опять-таки нужно понимать, что хорошие качественные активы стоят дешево тогда, когда есть определенные риски. Хотелось рассказать небольшую предысторию, связанную с тем, что в последнее время очень часто приходится слышать, что акции российских компаний, компании, с одной стороны, ну, то есть есть два лагеря, да, лагерь большинства, что они непредсказуемы, что они рискованные, что у тебя могут все отобрать. Другой лагерь говорит о том, что, в принципе, если посмотреть на акции российских компаний, на их маржинальность, как они растут, что происходит с выручкой, что происходит с рентабельностью, в принципе, компании интересно они должны быть включены в инвестиционный портфель. И на самом деле у каждого есть своя правда, и те, кто инвестирует в акции американских компаний, и те, кто говорит, что Россия тоже имеет право на включение в инвестиционный портфель. С своей стороны, могу сказать, что допустим, в рамках проекта «Миллион долларов за 8 долларов в день» для своих детей я пока включал исключительно акции российских компаний. Причиной для того было то, что цена, которую нужно заплатить за акции российских компаний по сравнению с прибылью, которую компания генерирует, она очень привлекательна. То есть, если опять же сравнивать с той же самой Америкой в среднем по больнице, да, этот показатель составлял там в, ну не знаю, в 6-7 раз дешевле акции российских компаний. С другой стороны, в России есть минусы, да, и вот именно об этих минусах мне хотелось бы сегодня поговорить. Один из основных минусов – это все-таки административные риски. В чем заключается суть административного риска? В том, что у нас может по решению правительства или одного из членов правительства принято решение о том, что а что-то много как-то платят, да, а что-то компании слишком мало платят налогов, а что-то они как-то много зарабатывают. И здесь получается, что под флагом неким таком социальной справедливости, да, то есть пускай богатые компании поделятся с бедными компаниями, через то, что они будут в бюджет платить больше налогов, то в этом случае, конечно же, это не может не сказываться на инвестиционном климате. То есть элементарно, когда... Ты инвестируешь в акции металлургической компании с прогнозируемым денежным потоком ты понимаешь размеры инвестиции денежного потока рентабельность с которой она работает ты рассчитываешь ты долгосрочный инвестор то есть сколько ты с этого получишь а здесь тебе говорят что-то слишком много вы платите дивидендов друзья да давайте вы будете инвестировать в инфраструктурные проекты мы вам не налоги повышаем мы просто говорим что вы должны проинвестировать вот в такое то направление конечно же долгосрочно это сказывается на прибыли развитие на тех деньгах которые я получаю и это отпугивает конечно же отпугивает инвесторов когда мы говорим вот о такого рода административных рисках это не только вопрос там к металлургической отрасли это в принципе может касаться абсолютно всех ты можешь запустить какой-то айти проект посчитать что он слишком рентабельно это не присуще только россии да? мы видим что подобного рода вещи они присутствуют везде а вопрос количество и частоты внедрения данных методологии и данных методик, то есть мы это видим и в еврозоне, мы это видим и видим в Америке, но в России, соответственно, решения принимаются очень быстро, очень быстро внедряются, и, конечно же, инвесторов это немного отпугивает, потому что вы просто не элементарно не можете спрогнозировать будущий денежный поток. Сегодня вы покупаете акцию с целью получения дивидендной доходности условно 8 процентов, потом ей сказали, а вот давай или больше заплати налогов, или профинансируй инфраструктурный проект. Долгосрочно он вырастет, и ты получишь с этого прибыли. Но сегодня, как у акционера, вы будете не 8% получать процентов кашло, а 4%, например. И, конечно же, это является негативным сигналом, негативным элементом, которое можно привести к первому минусу инвестиций в акции российских компаний. Второй минус, который присутствует в России, к сожалению, которым, наверное, в меньшей степени можно сказать, что пользуются где-то еще, это суть, связанная с нерыночными регулированиями. То есть, у нас это Периодически бывает, когда или вырастает сильный курс валюты, или разгоняется сильная инфляция, у нас начинаются вводиться нерыночное регулирование цен. Приходят и говорят, яйца не должны стоить больше такой-то цены, масло должно не стоить больше такой-то цены, молоко должно стоить не больше такой-то цены. Как пример, да, обвиняют в этом розничные сети вплоть до того, что в настоящий момент там рассматривается законопроект совместно с ФАС, чтобы ограничить уровень цен по определенным категориям товаров для ритейлеров. Но нужно понимать, что ритейлер выставляет эту цену на полке, да, он же не берет ее с потолка, он ее берет, во-первых, по себестоимости. Вот если просто взять финансовую отчетность компании ритейлеров, да, и посмотреть непосредственно на нее, в ней можно опять-таки увидеть, что маржинальность там не очень высокая, они зарабатывают на Опять-таки, я знаю, что найдутся умники, которые скажут, там, мимо кассы много чего идет, там, какие-то откупные. Давайте, ребят, мы не будем вот там какими-то заговорами говорить. Мы будем говорить о том, по какой цене непосредственно выставляется. И если ритейлер выставляет молоко по определенной цене, он купил это молоко у молокозавода, да, соответственно, оттуда как-то привез логистика затраты на это, бензин. Бензин увеличился в цене, да, куда, на кого это отнести, да, кто за это будет платить? опять-таки молокозавод его переработал, заплатил зарплату, переработал, сепарировал Да, то есть тоже есть определенная себестоимость На каком оборудовании он это сделал Тетрапак, в котором упаковано это, это молоко да, Откуда он взялся Где этот картон, на каком оборудовании Откуда пластик идет, Расходные материалы из чего, соответственно у него тоже есть определенная себестоимость. Закупка у фермера Фермер опять-таки не просто же из-под коровы это вытащил, у него есть коровники, у него есть электричество, у него есть затраты у него есть комбикорма Крестьян, которые, как бы, корма продают. Но, ну, ребята, я просто вам рассказываю цепочку сейчас производственную, да, молока. Суть не в этом. Суть заключается в том, что конкретный ценник, он образуется а, рыночными законами. И если вдруг какой-то ритейлер будет завышать цены на эту продукцию, а качество у него будет низкое, соответствующее, то рыночные законы его просто выдавят. И вот этот вот производитель молока, который продает его дороже, а есть альтернативный, который может продавать его дешевле, да, он его просто задавит и победит. Но это капитализм, ребята, это законы. Да? И это вот один из основных рисков, которые наблюдаются в России, вот некие такие нерыночные регулирования. Вот в рознице должно не больше такого. Ребят, ну тогда почему бензин у нас вырастает там, в два раза выше инфляции? Кто это будет регулировать и кто будет ограничивать? ничего здесь нефтяные компании, электриза энергия растет, цены на газ растут, да? Вот это вот кто непосредственно будет все регулировать. И поэтому должен сбалансировать рынок. Он сам покажет, кто эффективный, кто неэффективный. И вот эти вот вещи, да, они глобально наносят очень большой негативный эффект в отношении российских компаний, да, потому что вот могут установить так. И да, какое-то время там по инерции будут жить. Но долгосрочно ты убиваешь все эти цепочки. Потому что ты ограничишь ритейлера по марже, он по, по такой цене не будет покупать у молокозавода, молокозавод не будет покупать молоко у фермера, фермер не будет покупать пшеницу там комбикорма у другого фермера и в итоге вот эта вот вся цепочка распадется да то есть будет еще армия там из 20 безработных вот в этой производственной цепочке которые будут кричать давайте нам социальное обеспечение компенсируйте нам ставку по ипотеке Я опять же усугубляю в какой-то степени не факт что так произойдет но тем не менее это один из рисков. Третьим минусом является, чтобы не быть объявленным в неполиткорректности, назовем это неблагоприятный инвестиционный климат. В первую очередь он ассоциируется с правом, с защитой права собственности, которую можно получить непосредственно в России. Опять на конкретных примерах останавливаться не хочется, просто есть некая такая констатация, которая отпугивает инвесторов, что если я приду и проинвестирую в определенную российскую компанию, да, кто и каким образом будет защищать право моей собственности на этот актив. Коррупционная составляющая, которая в России присутствует, которая отпугивает ну, не сама по себе коррупционная составляющая, а место даже элементарно России в общем рейтинге да, во всем мире по по состоянию коррупции. И здесь получается, что вот из-за того, что чувствуется незащищенность, второй момент, еще помимо всего прочего, на это накладываются и экономические санкции в отношении России, на владение активами, которые представляют Россия, начиная там от облигаций для конкретных акций. И нежелание работать с этими компаниями, которые входят там в черные санкционные списки, соответственно, это тоже давлеет. Это тоже ограничивает спрос, потому что элементарно цены на акции могли бы вырасти, да, если бы не было таких ограничений, если бы было много желающих иностранных компаний. Инвесторы, в том числе, есть рисковые инвесторы из за рубежом. Они есть в Европе, они есть в Америке. Они бы рискнули купить акции российских компаний по одной простой причине, что у них все-таки прибыль, которую они генерируют к цене, очень привлекательна. И поэтому получается, что вот дополнительные санкции, они усиливают вот этот неблагоприятный инвестиционный климат, почему и не приходят покупатели. То есть, когда мы говорим о минусах, что значит минус? Почему акция или не растет, или начинает падать? Почему? Дисбаланс спроса и предложения. Все, кто хотел купить в России, уже купили, а иностранцы просто боятся покупать. Да? И вот одной из таких причин является неблагоприятный инвестиционный климат. Четвертым фактором, который негативно сказывается на отношении глобальных инвесторов к акциям российских компаний, заключается в том, что в России реально располагаемые доходы населения не растут. И, и не растут достаточно долго с 2014 года. Что это значит? Это значит, что деньги, которые остаются у человека после того, как он получил заработную плату и выплатил все обязательные платежи, так называемые располагаемые доходы, они не растут, они падают. И падают они по различным причинам. Начиная с того, что была девальвация рубля, и в принципе люди начинают зарабатывать меньше в валюте, заканчивая тем, что в принципе отсутствует рост экономики хотя бы на уровне общей мировой. И на этом фоне располагаемые доходы населения уменьшаются. А растущая экономика, то есть откуда компания будет зарабатывать, и как раз-таки топливом для этого и является вот именно доходы населения, что с ними происходит, растут они или падают. То есть если люди растут, у них располагаемые доходы. Почему был такой бум, допустим, в акции российских компаний там, с э, нулевых годов? Да? Потому что с нулевых годов располагаемые доходы начали расти. Почему они начали расти? Цены на, на сырьевые товары выросли. Через это увеличились государственные расходы, увеличились доходы компаний в сфере сырьевой добычи и экспорта. И у нас начали увеличиваться расходы. И все ринулись, да, то есть, и производители, автопроизводители начали заводы открывать на территории России, и иностранцы сюда очень активно приходили. Почему? Потому что... Рост, рост располагаемых доходов населения. А сейчас у нас получается на протяжении 5 лет располагаемые доходы не растут. Это одна из причин, в том числе минусы российских компаний, что да, они генерируют неплохую доходность, но рассчитывать на то, что эти доходы будут увеличиваться, ты не можешь. Да? То есть здесь просто цена актива является наиболее привлекательной. Если смотреть немного вперед, то нужно понимать, что если располагаемые доходы увеличиваться не будут, то доходы компаний будут падать. Если доходы компаний будут падать, они будут меньше платить. Они меньше будут выплачивать зарплату, сокращать людей. Располагаемые доходы еще больше будут уменьшаться. И то есть по, них, по такой нисходящей будет. И тогда возникает вопрос, а зачем мне находиться в стагнирующем рынке, где в принципе официально говорят о неком статусе кво. Будем там расти 1,8-2% в год, да, вместо общемировых, там, 4 половиной, куда все стремятся. И это тоже, как бы, один из факторов, который негативно сказывается на российских компаниях, почему я в настоящий момент тоже в том числе говорю о глобальной диверсификации и поиске, опять-таки, компаний, которые уже сейчас могут составить хорошую альтернативу в России, потому что еще, там, 2-3 года назад Таких историй еще было не очень много. Сейчас они начинают появляться. Меня не может, конечно, это не радовать, но я думаю, что в ближайшее время таких возможностей будет все больше и больше. Ну и в дополнение тема по поводу располагаемых доходов населения. Здесь ну, стоит упомянуть, я уже об этом тоже говорил, говорил об этом на, на одном из съездах наших. фокусе внимания, то есть такими растущими рынками являются Индия, Индонезия. Причиной тому, опять-таки, само население молодое в детородном возрасте находится. Второе, у них коэффициент рождаемости детей на одну женщину. Уж может быть это грубо прозвучит так статистически, но тем не менее одна женщина в среднем в Индии, в Индонезии рожает там 4-5 детей. Третий момент а, – а, обучаемость этих детей. То есть, если мы говорим, допустим, про китайскую экономику, и многие считают, что китайская экономика там и станет самой первой на земле, там есть определенная сложность, связанная с тем, что в Китае очень сложно с творчеством, да, то есть вот именно развитие творческого начала у ребенка и придумывать что-то новое им достаточно сложно, это не исключает, но это просто тяжело, они должны там преодолевать это. Если мы говорим про Индию и Индонезию, там получается, а, они, во-первых, неплохо, по крайней мере, Индия, да, они там неплохо говорят на английском языке, б, у них развито творческое начало, они постоянно поют, танцуют, там что-то делают и получается, что вот этот вот период, когда как раз таки формируется неокортекс, вот эти вот творческое начало, у ребенка в возрасте с 6 до 12 лет дети там достаточно активно получают знания и здесь вы получается что высокая рождаемость низкая смертность низкий средний возраст до да, в отличие от стран европы америки там россии того же самого Китая очень хорошая высокая обучаемость они могут получать базовые знания эти люди разъезжаются по развивающийся странам и сейчас работают там если брать разработчиков опять-таки программного обеспечения в основном из Индии, да, сейчас присутствуют. Это люди в возрасте молодые, которым сейчас от 20 до 35 Это люди, что если сейчас шандарахнет во всем мире, то в этом случае их уволят там условно из крупных каких-то холдингов IT в Китае, Америке или Европе. Они вернутся к себе в Индию, да, но уже их знания никуда не денутся, они начнут внутри себя создавать определенные продукты, вот это вот творческое мышление. И через 20-30 лет это будут люди, они с одной стороны будут на пенсии, с другой стороны у них будут дети. И этих детей будет много. И поэтому будут растущие доходы, потребление, И поэтому именно туда пере Текает капитал но не то что перетекает он еще не перетекает это больше про последствия третьего порядка которые мы говорили это к вопросу о том полезности контента который вы получаете у нас на канале то есть как вот эти вот вещи казалось бы не использовать для заработка то есть на что стоит посмотреть на, на инструменты которые доступны допустим у иностранного брокера в, на фондовом рынке индонезии или индии это вот такие большие долгосрочные истории до да, которые позволяют вот эти вот тренды которые которые намечаются вытащить, использовать, получить себе во благо и привносить свой собственный капитал. Поэтому подписывайтесь на канал, щелкайте колокольчик, чтобы получать уведомления о выходе новых видео. Ну и последним, пятым минусом которые я насчитал инвестиции в акции российских компаний, хотя их четырех более чем достаточные, мы видим те уровни, которые видим сейчас, заключаются в том, что российский рынок ценных бумаг предоставляет недостаточный уровень премии за риск, который мы можем получить. В одном из видео мы рассматривали вопрос, связанный с тем, сколько должна быть премия за риск, как она, каким образом она рассчитывается и какая в этом случае должна быть доходность. Так вот, если мы говорим, что средняя премия за риск американского рынка составляет 4%, а доходность десятилетних облигаций США, как некий такой бенчмарк, то есть ориентир ставки безрисковой доходности сейчас составляет 1,2%, то в этом случае мы понимаем, что справедливая доходность американского фондового рынка сейчас, вот в настоящий момент, прямо сейчас, должна находиться на уровне 5,2. 4% премия за риск и 1,2% доходность десятилетних облигаций. Если мы берем сейчас доходность российских государственных облигаций десятилетних в районе 7%, Премия за риск у нас очень и очень высокий, да, то есть премия за риск, соответственно, должна быть там в 2-3 раза выше, чем в Америке. Это получается 4 умножить на 2, там 8-12, то мы получаем, что российский рынок должен нам предлагать доходность, премию за риск где-то в районе 20%. То есть это говорит о том, что ПИ российских акций должен составлять в районе 5%. А и если еще там в 2014-2015 году этот показатель был очень близок к этим параметрам, там в районе 6,4,6, и, в принципе, был привлекательный, то есть была некая окупаемость, то в последнее время мы наблюдаем о том, что у нас премия за риск увеличивается в связи с санкциями, в связи с административными ресурсами. Че? Премия за риск снижается. Премия за риск растет. То есть у тебя риск инвестирования в акции российских компаний становится больше. Все. Давай я, я тебе объясню. да. То есть э, у, у тебя права 2 года, у меня права 10 лет. У -у. Где риск больше? У у меня, ты... конечно. Сколько я за страховку заплачу? Сколько ты за страховку заплатишь? Но... Почему? Потому что премия за риск выросла. Премия, которую ты платишь страховой компании за то, чтобы она застраховала твои риски. Поэтому, если я являюсь страховой компанией в этом случае, да, за риск я должен, соответственно, повысить премию за риск. Я, я, я должен ждать, что ты заплатишь денег больше. А если я и, ну, все то же самое. Если я инвестор и инвестирую в акции российских компаний, у меня есть возможность проинвестировать в Россию, есть возможность проинвестировать в Америку. В Америке премия за риск 4%, ну потому что я рискую, там есть риски предпринимательские. Да? А в России мне, чтобы проинвестировать, мне нужно, чтобы мне выплатила премию Россия, чтобы я там получила альтернативную доходность в 4-5 раз больше. То есть премия за риск выросла. В этой связи получается, что за последние 5 лет премия за риск в России серьезно увеличиваются располагаемые доходы населения не растут, административные риски увеличиваются, риски нерыночного регулирования цен тоже повышаются, и от этого начинает расти премия за риск. Но цена акций от этого не падает, да? то есть у нас акции наоборот за эти 5 лет в принципе активно выросли. И получается, что в настоящий момент цены, которые есть на акции российских компаний, не сказать, что они чрезмерно дешево, чтобы их активно покупать. И в этом случае, во-первых, можно рассчитывать, что мы все-таки подвергнемся общей волне распродаж, которая может произойти в ближайшие год-два на мировых финансовых площадках. Эти премии будут очень привлекательны. А с другой стороны, нужно понимать, что вот в настоящий момент говорить о том, что Россия однозначно привлекательнее каких-то других конкурирующих экономик не приходится. Опять-таки, по причине того, что глобальная ликвидность работа печатных станков, в том числе перепала и на российский фондовый рынок, и мы видим, что очень многие акции обновляют свои максимальные значения. Итак, друзья, мы в данном видео рассмотрели основные минусы инвестиций в акции российских компаний, и действительно может сложиться такое ощущение, впечатление, что ничего здесь хорошего не осталось, вы заняли сторону людей, которые инвестируют исключительно в акции американских компаний, но при этом я все-таки вам предлагаю просто элементарно подумать, да. Я вам предлагаю подумать с позиции разумного инвестора. Все равно говорим о российских компаниях. Кстати, вот здесь вот под видео мы смотрели на плюсы российских компаний. И обязательно посмотрите данное видео, почему стоит покупать акции российских компаний. И здесь можно говорить в основном, что это акции сырьевых компаний. Россия устроена таким образом, что если цены на сырьевые товары будут расти, с Россия, в принципе, не факт, что будет все отлично, но будет все спокойно, будет все очень хорошо. Второй момент. Поступления в государственный бюджет в любом случае идут за счет валютной выручки. И в этом случае акции экспортно-ориентированных компаний будут генерировать всегда их акционерам достаточно денежный поток. По одной простой причине, потому что это взаимозависимость. Если экспортеры не зарабатывают, им не с чего платить налог в бюджет. Если в бюджет не с чего платить налог, соответственно, государственных расходов не будет. Они должны урезаться и тратиться тогда ФНБ. В таких условиях, соответственно, никто этого не примет. И в любом случае, если будет падение цен на сырьевые товары и падение глобальной экономики, нужно понимать, что цена доллара будет выше, но при этом вы, как инвестор, будете получать, да, вы будете получать рублевую доходность, но она очень близка будет к долларовой доходности. Поэтому еще раз, когда мы говорим о плюсах и минусах, задача данного канала не дать конкретную таблетку, не предложить готовое решение, а привести какие-то аргументы, привести мысли, каким образом лично я действую. И поймите одну простую и правильную вещь. Никогда не занимайте диаметрально противоположные стороны. Никогда не занимайте позицию, что Америка forever, что облигация это, или золото – это самое лучшее, или что все деньги нужно хранить исключительно в валюте в России. На самом деле у разумного инвестора, который задумывается об инвестициях, о долгосрочном приросте активов и развивая свое инвесторское мышление, хотите вы этого или нет, если вы дорастете до уровня именно такого глобального инвесторского мышления, у вас будут все классы активов. У вас будут абсолютно все страны инвестирования, потому что что произойдет завтра, никто не знает. 20 лет был рост в Америке и потерянное десятилетие в России, а до этого мы видели, как в 80-х годах росли акции японских компаний и как они уже на протяжении 30 лет находятся в даун-тренде. И поэтому вопрос, кто станет следующим выигравшим, а кто проигравшим, не знает, к сожалению, никто. Разумный инвестор выбирает инвестировать в широкий спектр компаний, в широкий спектр инструментов. Именно об этом мы и общаемся, и рассказываем на нашем канале. У меня на этом все. На связи был Максим Петров. До свидания, удачи, всего самого хорошего. Пока-пока.